Вот такой вот красавец-объект. Объект у нас называется Морская панорама. Вот здесь у нас будет большой бассейн и, конечно же, он у нас с видом на море. Море близко, центральный район города Сочи. Офигеть, какая видовая характеристика! Следующий, наикласснейший вариант идеальной однокомнатной квартиры это 35,4 квадратных метра. И вы такие на Поседоне довольные плящетесь на пляже Фазотрон. Гуль-гуль-гуль, мур-мур-мур, -вак, вак Как она планируется? Давайте я сейчас... Открыл в себе талант дизайнера. Так, здесь у нас коридор с окном, тут у нас санузел, там у нас кухня, тут кушать, тут вешалка. Ну, короче, планируется. Уважаемые, огромнейший вам солнечный привет из города Сочи. А если быть конкретнее, из центрального района города Сочи, Мамайка, микро-мамайка, улица Ландышевая. К вашему вниманию строится вот так такой вот красавец-объект. Объект у нас называется «Морская панорама». Почему он так называется? Сейчас вы поймете всю глубину этого названия. Я просто камеру свою поверну. А видите, что это такое голубенькое, синее море наше уже прям из подземного паркинга? Видно, видно, потому что я сейчас нахожусь в подземном паркинге комплекса «Морская панорама». Это все вот то, что вы видите, это все подземный паркинг здесь будут машины места их здесь я даже боюсь и не знаю как бы назвать да какое количество машина мест потому что вот это все это стилобат знаете такой жилой комплекс альпийский квартал называется так вот в альпийском квартале все по такому же принципу только там двух или даже трех уровней стивы а здесь он одноуровневый здесь сверху зальется плита и грубо говоря первый этаж у нас начинается не отсюда а отсюда то есть это это первый этаж, это входная группа, видно Ванда. И получается, что сверху будет залита плита. Сверху на плите будут прогулочные зоны. Сверху у нас... Я в паркинге. Не забываем, сверху вот тут надо мной. Пока еще плиты нет. Да, вот видите, основания для того, чтобы отлить плиту. И здесь у нас сверху будут прогулочные зоны, парковые зоны. И, конечно же, бассейн. Бассейн у нас будет именно вот в этой локации. Вот здесь у нас будет большой бассейн. И, конечно же, он у нас с видом на море. Еще раз говорю, тут даже с первого этажа видно море. Вот у нас, видите, входная группа в первом корпусе, то у нас входная группа во втором корпусе, и вот там в углу входная группа в третьем корпусе. Как вы видите, вся этажность отлита. Уже выполнены частично фасадные работы. Выполнено практически все остекление. Кто-то даже говорит, остекленение всего комплекса даже назову это. Я так. Так что, дорогие друзья, я сейчас поднимусь хотя бы на седьмой или на восьмой этаж и покажу вам, какая здесь видовая характеристика. Еще раз, корпус один, корпус два, корпус три. Поехали! Ну что, мои прекрасные, рассказываю. Я сейчас нахожусь на седьмом этаже нашего прекрасного жилого комплекса «Морская панорама». Еще раз, сразу же, с порога, как говорится, статус у нас здесь – квартира. Ну и, конечно же, хотелось бы показать вам типовую планировочку. Самые часто распространенные планировки в данном комплексе – это вот такие студии. Смотрите, здесь у нас вот такой прекрасный балкончик с выходом на балкончик, большущее панорамное окно. Ну и, конечно же, вот такие вот скромненькие виды скромненькие виды на ну куда ну правильно прямо на море до моря у нас тут максимум 300 метров по прямой вниз 5 минут ну назад где-то 10 15 из-за того что немножечко тут вот там вот немножко легкая горочка ну в общем в целом сами понимаете море близко центральный район города сочи Офигеть какая видовая характеристика хоть отсюда туда хоть оттуда сюда то есть без разницы совершенно отсюда вообще там он Морпорт виден. Совершенно. В общем, это студии. Вот такие вот они типовые студии. Какие есть типовые видовые студии? Есть студия вот такая вот с балкончиком, как я только что показал. И самая распространенная следующая вот такая вот планировочка. Это без балкончика. Просто вот с таким вот сумасшедшим, можно сказать, панорамным окном в пол. Кому нравится балкон, пожалуйста, берите с балконом. Кому не нравится балкон, берите без балкона. В общем, с балконом вот такая квартира, она получается. 28 квадратных метров. Максимальная самая распространенная. А, конечно же, бебе без балко... с балконом 28 без балкона это 25 и 7 ну вот грубо говоря можно сказать сейчас вы и поняли разницу с балконом или без в принципе все я думаю более чем понятно кому нравится балкон берите с балконом кому не нужен балкон берите без балкона так далее кому не нравится вид на море пожалуйста у вас есть вариант взять точно такую же квартиру студию с видом на горы здесь у нас еще стеклопакет не ставлен но от этого я думаю эта квартира хуже не стала сейчас здесь будет все остекленено застеклено и видим мы отсюда Прекрасный вид туда, в горы. Правильно? Правильно. Прекрасная, замечательная видовая характеристика. Смотрите, любуйтесь. В принципе, эта сторона мало солнечная солнышко здесь будет немного. Ну и в принципе здесь та же самая петрушка с окном, без окна. Ой, говорю, с балконом, без балкона. Видите, а вот это без балкона. То было у нас с балконом удовольствие, окно еще не вставили. А здесь все в процессе. Но ну, тоже, в принципе, нормальный такой частный сектор, приемлемый, э -э неплохой, видите, да? И здесь вот можете выбрать вот такие вот варианты. С балконом без балкона на море, с балконом без балкона на горы. Далее. Здесь у нас комплекс состоит из трех корпусов, из трех подъездов, в каждом подъезде по одному лифту. Следующая супер жирнючая планировочка. Вот такие вот угловые квартиры. Самые классные. Сейчас я точно посчитаю, чтобы не ошибиться. Так, с, на, раз, два, три, четыре, пять. Да, вот такая квартирка. Э, пожалуйста, она имеет в первом корпусе, она классная, она имеет раз окно, 2. То есть она более, может быть, удачнее планируется. То есть эта квартира угловая, можно выйти вот тут, вот выйти на балкон и вот так вот любоваться на район и в общем красота что могу сказать здесь это студия. Опять же, там утоплен санузел, там будут коммуникации. То есть у вас вот так вот санузел. Далее кухня вот с таким вот окном. Далее вот тут ставим перегородку. И там у нас кровать с выходом на балкон. Кроватка напротив телевизора. А вот это вот из нашей кухни вот такой вот видон. Щупленький. И море видно, и все видно. Хороший, прекрасный вид. В общем, виды здесь отовсюду зачетные. И есть очень такая же, еще раз говорю, тоже 28 квадратных метров в обратную сторону. Ну, она 29 выходит. В общем, и вот здесь вот, пожалуйста, можете либо на горы, либо на море. Минимальные цены здесь у нас от 5 миллионов 300. Кому квартиру с видом на горы или с видом на море от 5 миллионов 300? Кому? Кому, дорогие друзья? Ну, ни одному. Кто обратится, тому и продам. Жду звонка. Ну что, прекрасные мои, мы выходим из лифта и идем смотреть квартиры нашего комплекса. Сразу же одна из интереснейших квартир. И большинству из вас она может понравиться. По площади она всего-то... Сейчас буквально две минутки, дорогие друзья. Надо бы не немного сориентироваться. Очень просто. Квартира площадью 35,6 квадратных метров. Она идет, смотрите, такой вот своеобразной формы. Здесь у нас панорамное окно. Здесь еще не вставлено оно. Ниже этажами не вставлено. Еще одно окно. Там у нас балконная дверь и балкон. Получается, она... Вид в обратную сторону Она и горы, вот с таким балконом Она и море Если вы поморнетесь сюда И она, короче, как говорится, одна идеальная Однокомнатная квартира Море видно отовсюду Море и горы, красота, неплохая Квартира в комплексе морская панорама Кому нравится, дорогие друзья Мой номер 8-918-880-0747 Звоните, пишите, не забывайте комментировать Подписываться и ставить лайк Теперь поехали смотреть другие классные варианты Следующий, наикласснейший вариант, идеальной однокомнатной квартиры, это 35,4 квадратных метров. От предыдущей квартиры она отличается лишь только тем, что она правильный квадрат и имеет два окна. Большое панорамное окно с видом на море, и вот тут балкончик, вот так вот будет балконная дверь. Что касается моря, давайте выглянем с балкончика и так немножечко заценим. Ну, я думаю, так, есть немножко моря, в принципе, вам хватит, и мне тоже. Идеальная однокомнатная квартира, прекрасно планируемая вот так вот пополам, тадам-тадам, и получается, что у нас тут санузел, кухня, а там спальня. Или берем, переделываем все наоборот. Дальше. Есть такие же однокомнатные квартиры в обратную сторону. Дальше поперли сосиски. Стандартный набор сосисок. Сосиски, которые у нас с балконом, без балкона. Ну, давайте ближе туда посмотрим. Ближе сюда сейчас мы посмотрим. Давайте смотреть стандартные сосисоны. Стандартный сосесон это вот такая квартира 28 квадратных метров без балкончика. 28 квадратных метров и такую подобную квартирку можно купить здесь от 6 мультусионов рубликов. Понимаете, да? Неплохая, классная квартирка с замечательным видом. Или вот точно такая же в сторону моря. Тоже такая же 28 квадратных метров с видом на центральный Сочи, с видом на Абхазию. Не на закат назовем это, а на рассвет. Вот такие вот видончики. Разворачиваемся в обратную сторону и, и идем. Идем. Теперь настало время сезончиков с балкончиками. Так, здесь много барахла. Давайте в обратную сторону. Блин, что ж такое? Куча барахла. Ну ладно, я думаю, вы поняли, да? Вот так вот у нас санузел. Ну, тут нет бокового окна единственное. Мы в третьем корпусе, если что, находимся. И это такая вот квартирочка. 26-27 квадратных метров. Ну, она с балкончиком. Вот тут у нас балкончик. Вот такой вот видончик. Все вот так вот на балкон Вот тут стеклопакет Вот так вот будете любоваться Море повсюду Мамайка Здесь же у нас прям под домом Прям-прям-прям без прикрас Есть Остановка общественного транспорта Иду в точно такую же квартиру в противоположную сторону Сейчас я вам ее покажу Вот видите автобус стоит Это конечная э -э Вон еще один автобус Это конечная маршрута Мамайка-Ландышевая Вот это вот общественная остановка И вот тут это они вот съезжают вот так вот вниз Если вам лень ходить пешком на море Падаете в автобус, он вас довозит до Посейдона И вы такие на Посейдоне довольные Плящитесь на пляже Фазотрон Гуль-гуль-гуль, мурмур, -гуль -гуль, мур мур, -мур Накупались, сели обратно в автобус, вас привезли домой Всего-то за 40 рубликов Вы скатились туда и обратно Красота весьма-весьма Еще одна классная планировочка Вот наш лифт, вышли из лифта И такие пошли сюда Здесь мы видим вот такую вот классную планировочку 23 23-4 квадратных метра Стоит вообще ржака, ржака За 5,300 можно купить вот данную квартиру Она будет с видом на горы Вот здесь большое панорамное окно И вот это окно у нас будет с видом на море, на горы Ну, на частный сектор, как в Швейцарии И вот здесь у нас санузел Тут у нас что, как планируется она Давайте еще раз я обойду вот так Чтобы показать всю красоту нашей квартиры-студии Короче, я вижу, что вот тут санузел, тут кухня с окном, здесь, наверное, кровать. Не, наверное, вот так, перегородка, это гардеробка, здесь кровать, а вот там на стене, наверное, у нас телевизор. Да, все, я реально, если что-то вдруг надоест быть агентом по недвижимости, стану дизайнером, буду вам помогать реализовывать ваши мечты и желания в квартирных решениях. Смотрите, зачет, а зачетный зачет море морское за 5300 классных 20 с лишним квадратных метров И дабы быть точным 23,4 квадратных метра Идеальная, прекрасная э, Однокомнатная студия Ладно, покажу еще одну Я как бы все показываю Еще вот такая есть вот такая квартирка. 32 квадратных метров. Есть такая квартирка за 8 миллионов рублей. Можно подешевле поторговаться, дрова, дорогие друзья. Это квартира морская, с морским видом. Здесь у нас панорамное окно. Там у нас снова панорамное окно. Как она планируется? Давайте. Я сейчас открыл себе талант дизайнера. Заходим. Здесь у нас справа. Вот так вот перегородка, потому что там спальня. Здесь у нас санузел, здесь же кухня и кушать. Вот окно. Здесь окно, там окно больших 30 с лишним квадратных метров. Даже можно вот туда сдвинуть. Так, здесь у нас коридор с окном, тут у нас санузел, там у нас кухня, тут кушать, тут вешалка. Ну, короче, планируется. Поняли, да, дорогие друзья, обращайтесь, помогу распланировать любую хату-квартиру. Вид? Ну, вид прекрасный, я думаю. Замечательный. И все, это морская панорама. Зачетный комплекс. Статус квартира. Полностью срок сдачи введения в эксплуатацию и передачи ключей это первый квартал 2024 года. То есть, грубо говоря, год. Через год будете уже здесь жить. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте финишировать. Плюсы и минусы, ну, минусов нет, наверное, нашего комплекса. Это все-таки кратчайшие сроки сдачи в течение года. Статус квартира, подземный паркинг, бассейн, видовые характеристики, наборе, автобусная остановка, коммерция, куча парковочных мест. Балконы, если хотите. Конечно же, виды на горы, на море. Ну и, конечно же, цена. А цены здесь, дорогие друзья, еще пока что от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Еще раз, мой номер 8-918-880-07-47 звать не я, Дима ЮДВ кому нужна информация, планировки рассрочка, самые вкусные дешевые цены в данном комплексе жду вашего звонка, дорогие друзья, будете жить вот с таким вот видом, если что напомню я, если что, на подземном паркинге кайфовать и радоваться под черноморским ярким, теплым сочинским солнышком увидимся, дорогие друзья, до скорой встречи, пока-пока